Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, обновление 12.0 Про это обновление, получается, я уже выпуск, так сказать, делал, но здесь появилось немного еще какой-то информации Сейчас посмотрим, это у нас и изменение тестовых кораблей, в частности, панамериканских крейсеров Которые у нас пойдут в ранний доступ Ну, наверное, получается после вот этих вот Американских гибридов Которые сейчас у нас в игру тоже идут в ранний доступ Вообще, получается, обновление Выходит 18-го Так, а видео я записываю сегодня вторник 17-й, то есть для меня обновление Будет завтра, но когда это видео я загружу Это обновление уже, по идее, выйдет Потому что видео я загружу В четверг, вот, вот Ну, вот так у меня вот все происходит Заранее я обычно снимаю, а там уже Выкладываю как получится Ну и плюсом для тестирования в игру будет добавлен советский эсминец седьмого уровня Ташкент 41 Это у нас премиум корабль Как за что, где еще его получить Не знаю, ну может быть просто будет продаваться В общем сначала посмотрим, что у нас тут с изменениями так, пан, пан американские крейсеры с 6 по 10 уровень. Время бездействия, по истечении которого прогресс зарядки инструкции начнет уменьшаться, увеличено с 6 до 10 секунд. То есть, внимание, это у нас первые корабли, которые получают вот эти вот, ну как да, боевые инструкции, которые у нас до этого были только на супер кораблях, да, к примеру, на немецком супер там, да, вот это вот, что увеличивает там. Ну, делаешь просто стреляешь из главного калибра. У нас накапливается шкала прогресса, после которой, да, она до конца накопилась, ее включаешь, и там увеличиваются по -по показатели вспомогательного калибра. Ну, или, да, там у японцев там уменьшается разброс. В общем, а здесь эта фишка у нас будет, ну, да, там другие какие-то она дает. Uh, не, не, не знаю, что тут <laughs> Не написано, какие бонусы Но у прокачивых кораблей Еще пока что этого не было Так, интервал между сбросами прогресса За бездействие увеличен с одной до двух секунд Также изменение: пан американский крейсер седьмого уровня тоже изменяются эти боевые инструкции, время действия уменьшено с 60 до 30 секунд, потери прогресса за бездействие увеличено с 8 до 25%, то есть улучшаются показатели как раз-таки вот этих вот инструкций в худшую сторону. Ну, значит, эти корабли на тесте себя показали как-то очень больно хорошо. Вот решили немножко что-то отрезать. Так, американский линкор Небраска. Время перезарядки орудий главного калибра увеличено с 27 до 30 секунд. Французский крейсер 6 уровня дюплекс. Дальность стрельбы главного калибра уменьшена. Был с половиной станет 15. То есть и было хреново, а станет еще хуже. Пан-азиатский крейсер. Третьего уровня, ну не знаю вообще зачем эти корабли трогать, да, кто на них много играет, да? обычно <laughs> прошел, забыл. Дальность стрельбы главного калибра уменьшена, была 13.7, станет 12.7, крейдер сотружества, гектор 9 уровня, заметность кораблей увеличена, была 10.5, то есть, ну, весьма хороший показатель, будет 11.6, ну что тоже неплохо, да, учитывая, что 9 уровень, на него модуль можно поставить соответствующий, и все равно маскировка будет хорошая. Так, заметность после выстрела ГК в дымах увеличена с 4,6 до 5,3. Не знаю, может что это у 3,4. Да? <свы> дымогенератор есть. Снаряжение гидроакустика заменено на гидроакустический поиск ближнего действия. То есть это как у британцев, да, там всего на 3 километра он работает. То есть, да, что касается что и торпед, что и кораблей одинаково. Так, аналогичный... А, ну тут как раз дальше и написано, аналогичный как у британцев. Так, крейсер Содружества Бриз Бен 10 уровня, время перезарядки. О, этот крейсер получает улучшение на 1 секунду перезарядки, теперь будет 5, время работы РЛС-ка зато, нет, в худшую сторону уменьшено с 40 до 20 секунд, то есть тут сильно прям отрезали в 2 раза. Дальность обнаружения кораблей поисковой РЛС увеличена с 10 до 12 километров, то есть как у советских, да, только у советских было 12, у американцев... 10, там, да? Ну, у кого-то 9, у кого-то 10, я точно а, не помню. Также ухудшается здесь заметность на 600 метров и будет составлять теперь 12,1. И заметность после выстрела ГК в дымах была 5,6, а станет 6,1. Так, ну и посмотрим Ташкент. 41, седьмой уровень здесь. Броневой... В ТТХ ничего нету, просто разработчики да, написали, что это за корабль Лидер эскадренных миноносцев, спроектированный И построены наверх, и там В Италии, в общем, по заказу СССР Оснащен тремя 130-миллиметровыми Орудиями ну, Не густо, всего три ствола которые исторически стояли на вооружении у корабля до июня 41 -го. Несмотря на разницу в уровне и составе артиллерии, у Ташкента много сходств с исследуемым аналогом 9 уровня. Высокая скорость хода, большое количество очков способностей на уровне и низкая маневренность. Однако по геймплею корабль заметно отличается от исследуемого аналога. Торпедный эсминец, обладающий высокой Дальностью хода торпеды, а оснащенный снаряжением Ускоренной перезарядки торпед Также у корабля отсутствует снаряжение Дымогенератор и ремонтная команда То есть это у нас ташкент Который да, заточен не под ГК А надо будет его затачивать как раз Под игру от Торпедного вооружения так, ну и обновление 12.0. Ну, кстати, вот эти, да, изменения тестовых кораблей, это тоже у нас происходит в обновлении 12.0, да, ну, каких-то кораблей еще в игре нету, и они там, да, только для тестирования появятся, но, да, кому-то они уже доступны для того, чтобы выходить просто... Boy. Так, что у нас тут в этом обновлении? 12 .0. Сопровождение дирижаблей. Режим игры получил ряд улучшений для участия. Допускаются корабли всех классов с 8 по 10 уровень. Бой в формате 12 на 12, как в обычном рандоме. Про Бои пройдут на большом количестве карт, а наряде старых карт обновлены маршруты следования дирижаблей. Одновременное замедление дирижабля противника и ускорение союзного дирижабля даст последнему дополнительное ускорение. Это позволяет не затягивать бой, когда одна из команд смогла получить серьезное преимущество перед противником. База... Ну да, то есть если идет турбослив, чтобы он шел еще немного побыстрее, да, вот такие вот у нас изменения. Так, базовая скорость дирижаблей снижена, чтобы бои разных команд не заканчивались слишком быстро. Сопровождение союзного дирижабля, как и замедление противника, приносит дополнительные опыт кредиты. Обновлен и улучшен боевой интерфейс. Так, ну, логично, крейсеры Японии, которые у нас были в раннем доступе, теперь будут доступны просто для прокачки дерево развития. Так, так как у нас новый, это, новый, точнее, ну, лунный Новый год, добавляется пан-азиатский Командир уникальный. Так, здесь написано, что он вообще дает, какие у него особенности. В общем, ладно. Так. А, написано, да, улучшен навыки командира Это для авианосцев улучшенный форсаж на 2,5% лучше, чем у обычных капитанов Для линкоров специалист против и ремонтных работ Время перезарядки э, на 4% вместо 3% да? Ну, то есть такие бонусы вроде бы не особо значительные Но все равно, которые в какой-то степени улучшают все-таки, да? Ну, лучше немного по сравнению с обычными командирами Так... Дальше листаем, что у нас тут еще Так, ранний доступ к гибридам Да, вот этим линкором США с возможностью Поднимать в воздух эскадрильи То есть три корабля у нас Это Небраска, Делавер и Луизиана Так, ранговые бои стартуют Так, десятый сезон Ранговых боев Так, на чем бронзовая лига, шестой уровень, серебряная лига Восьмой уровень, золотая лига С 9. ну, с девятой, да Девятый и десятый уровень. Так, также у нас здесь стартует такая, здесь дата проведения не написана. Ну, короче, в этом обновлении а даты, когда точно начнутся, не знаю. Так. Блицы также пройдут в этом обновлении. Первым можно будет сразиться с 20 по 22 января. Девятые уровни 5 на 5. Так, базовый... В общем, такая информация пока будет интересна. Так, так, балансные изменения. Что-то у нас британский линкор, линкор Мальборо. Ну, то есть здесь, да, тоже такие цифры. Там где-то чуть отрезали, где-то чуть пришили, да. Там кого-то на секунду ухудшили или улучшили там какую-то перезарядку. Смотреть это не будем. Вот, интереснее, да, изменения боевых инструкций суперкораблей. Вот это уже... Важнее, особенно у тех, у кого эти корабли есть А у меня как раз таки Ганновер в порту присутствует Количество необходимых для пристрелки засчитанных залпов Уменьшено с 12 до 10 То есть это получается Изменение в лучшую сторону так, у Сатсума количество, ну, то же самое, да, с 12 до 10, то есть тоже улучшается Так, время бездействия, после которого прогресс при стрелке начинает сбрасываться, уменьшен с 50 до 45 Хотя, что здесь, да, как можно бездействовать на Сатсуме, если у тебя там охренеть какая дальность стрельбы То есть, я думаю, всегда есть возможность по кому-то выстрелить, если что, на соседний фланг, если на двоем никого нету. То есть, да, ты практически с такой дальностью по, по КД должен стрелять. И если ты попал так, что ты ни до кого не достаешь, значит ты вышел за пределы карты, наверное. <laughs> да, потому что даже... Ну, я, если честно, не помню у Сацумы сколько дальность, но если у Ямата 26, там, да, то у Сацумы я не думаю, что хуже. Вот у у меня как раз таки нет, но я и не планировал, в принципе, себе этих кораблей покупать. Вот Ушаков, да, вот дальше здесь... У нас идет что с ним там изменили. Но, ну, в принципе, те же самые изменения, что и у Сацумы. Также насчет пристрелки с 12 до 10 изменяется количество защитных залпов. Время бездействия с 60 до 50 и сброс прогресса э будет проходить не, не 15. А, наоборот, теперь будет 15 вместо 16,7. Вот не знаю, если раздумаю, стоит ли покупать у шаков. Если кто покупал, играл, ну, напишите, скажите, есть ли в этом какой смысл, да, насколько он лучше прокачанный десятку, потому что калибр орудий там тот же самый, но этот корабль должен быть зато точнее. Ну и дальше, наверное, все-таки стреляет. Так, противолодочные у Нидерландов, ну, лучше, да, раньше у них не было, вот теперь добавляют глубинные бомбы, ну, и, конечно, это правильно, да, потому что каждый корабль должен иметь возможность противостоять любому другому классу хотя бы как-нибудь. Так, с выходом также обновление 12.0 в Адмиралтействе за 46 тысяч очков исследования станет доступен крейсер 9 уровня «Гектор». Uh, ну, это для, для особенных задротов таких, ну, как, как я тоже. Потому что у меня уже два корабля за очки исследования присутствуют. Ну, вот сейчас потихоньку коплю на три. Ну, вот девятку, например, за очки исследования я бы не стал. Да, меня больше интересует только корабли десятого уровня, да. Но зато девятку стоит вон, дешевле почти там, да, ну, на 20 тысяч где-то. Так, добавление изменения контента, но ну, это тут неинтересно, да, это всякие нашивки, там какие-то всевозможные камуфляжи тоже в игру у нас добавляются, так, и, ну, и прочие изменения. Здесь тоже у нас такая всякая там мелочонка, да, к примеру, изменилась нумерация версии игры, Ой, очень важно, можно про это даже не думать, да, просто раньше у нас шли обновления 0.11, да, теперь у нас идут обновления там, да, с 12.0, 12.1 вот потом будет, в общем, наверное, это... Про это, так что, думаю, да, вот, вот этот раздел, прочие изменения, можно, в принципе, не смотреть, не думаю, что здесь есть что-то особо важное, так, какие-то мелкие, может, изменения там в механике где-то, да, в интерфейсе, что-то так прочее и тому подобное. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.